Здравствуйте! Сегодня 30 сентября 2015 года. Месяц назад мы с вами делили орхидею фаленопсис. И вот сейчас я хочу показать нижнюю часть орхидеи. За месяц у нас вот появилось два росточка. Вот один, вот второй росточек появилась вот такая детка. Здесь листик начинает второй расти. И вот здесь вот она есть набухшая почек. Но пока дальше она не развивается. Верхняя часть, Слабо наращивает корешки, но сейчас я вам ее покажу, какие проблемы у нас возникли на верхней части. В верхней части у нас такие проблемы. Только я срезала верхнюю часть, у нас начал расти цветонос. Мне пришлось обрезать, чтобы начали наращивать корешки, наращиваться. И вот еще проблема. Вот здесь. Вот. Опять орхидея выпустила с лептонос. Придется только он чуть-чуть подрастет, его срезать. С корешками немного проблема. Приходится опрыскивать или протирать листья, чтобы орхидея более-менее нормально себя чувствовала. До свидания. Через месяц я вам покажу опять результаты этого деления орхидеи. До свидания. Кому было полезно видео, подписывайтесь на мой канал.